История воспринимается, я бы сказал, стереоскопически на самом деле. Вы видели когда-нибудь? Калейдоскоп. Легкий поворот, и картинка меняется. И еще дальше меняется, она не возвращается никогда. Вот так воспринимается на самом деле история. Проходит 10 лет... Вдумайтесь, это 10 лет, и восприятие ее меняется. И снова через здесь. Это даже не считая насилия, которому она всегда подвергается, с, со стороны политиков то есть идеологического изнасилования исторического материала, что вообще недопустимо, конечно. То есть это сложнейшее занятие. Поэтому, если есть вот там мысль, что, ну, наконец, вот сейчас будет написан учебник учебников, и вот тут-то мы узнаем всю историю, ничего мы не узнаем. История изучается непрерывно, в нее проникают. История России